Привет! Хотите подстраховаться от внезапной блокировки канала на YouTube? Вконтакте об этом уже позаботился. Разработчики сделали приложение ВК Видеотрансфер, которое позволяет переносить YouTube канал на платформу ВК видео буквально за несколько кликов. Приложение реализована проверка, которая исключает возможность переноса канала третьими лицами. Как это сделать? Предварительно необходимо залогиниться в творческой студии YouTube. Далее переходим по ссылке в описании под видео. Кликаем по ссылке «Скопировать ссылку на канал» YouTube предлагает нам два варианта ссылок на наш канал. И если ввести ссылку из поля «Собственный URL», то проверка выдаст ошибку. Поэтому в открывшемся окне копируем ссылку из поля URL канала. Вводим ее в поле «Ссылка на YouTube канал» на предыдущей странице. Продолжить. Подтверждаем, что все верно и это наш канал. Теперь нам необходимо подтвердить, что это наш канал. Копируем код подтверждения. Возвращаемся в творческую студию. Вставляем код в поле описания канала первой отдельной строкой. Не беспокойтесь, после переноса ее можно при необходимости удалить. Обязательно нажимаем «Опубликовать». Снова возвращаемся на страницу ВКонтакте. Жмем «Готово». Проверить. Далее нам предложат выбрать, какие видео мы желаем перенести 10 последних, 10 популярных, 1000, либо выбрать видео вручную. Но необходимо учитывать, что перенесены могут быть только те видео, которые в YouTube имеют статус «Открытый доступ». Видео с ограниченным доступом платформа просто не отобразит. Значит, предварительно стоит внимательно просмотреть свои видео с ограниченным доступом и открыть те, которые планируете перенести. Допустим, вы решили выбрать видео вручную. Отмечаем видео, перенести, разрешаем приложению доступ к нашему аккаунту, выбираем, куда будем переносить видео, на личную страницу или в сообщество. Далее можно либо просто отдыхать